Павел говорил, что он хочет давать коринфянам твердую пищу, а вынужден давать им молоко, потому что они не смогут переварить твердую пищу Слова Божьего. Сегодня я вам буду давать эту твердую пищу, и мы посмотрим, кто будет ее есть, а кто возмутится». Итак, я верю, что пришло время решить расти духовно. Я уверена, что для этого вы должны принять решение, потому что намного проще оставаться на том уровне, где вы находитесь, и не делать ничего из того, что говорит Бог. Многие христиане понимают, что говорит Бог, но они обходят эту гору еще один раз в надежде, что Бог изменит свое решение. Но Он не изменит своего решения, что Он сказал, то сказал. Когда Бог указывает на что-то в вашей жизни и говорит, что это должно быть удалено, то вы не будете счастливы, пока не избавитесь от этого. Когда Бог говорит, что вам что-то нужно изменить, у вас не будет мира в сердце, который Он приготовил для вас, пока вы не изменитесь. Бог терпелив, Он подходит к нам с разных сторон, пока мы наконец поймем Его. Нет ничего хуже. Чем точно знать волю Божью и то, что Бог говорит вам делать или от чего предостерегает, но не обращать никакого внимания на Его слова, при этом невозможно быть счастливыми. В послании к Ефесянам 4.15 сказано, что мы растем, если любим истину. Вот я и сегодня и собираюсь говорить вам истину. Истина о каком-то человеке вам не поможет. Вам поможет истина о вас самих. Истина делает нас свободными. Но истину не всегда просто воспринимать. Часто мы предпочитаем заблуждаться, мы обманываем себя, мы лжем сами себе, в своих проблемах мы обвиняем других людей. Нам нужно перестроиться и посмотреть правде в глаза. Иногда это получается так. «Боже, что не так в моей жизни? Джойс, ты неправильно относишься. Боже, а ты не мог сказать что-нибудь другое? Меня не заботят мои отношения? Боже, из-за чего у меня столько проблем? Почему я несчастна? Джойс, ты эгоистична и эгоцентрична. А Дейв что лучше?» Ну же, кто из вас знает, что когда Бог указывает на какой-то недостаток в вашей жизни, то, прикрывая нежелание слушаться Его, вы сразу находите двух-трех человек, которые имеют те же слабости, но, по-видимому, с ними все в порядке. Вы не сможете ничего достичь, если не осознаете, что вы личность, и перед Богом отвечаете только за себя». Я смотрю, вы не поняли. Вы личность, и перед Богом отвечаете только за себя. В день суда вы предстанете перед Богом. Все мы предстанем перед Богом, как говорится в послании к римлянам 14.12. Каждый из нас за себя достатчет Богу. Вот почему нам нужно понимать, что каждый несет ответственность за себя. Бог не будет спрашивать меня о Дейве. Он не будет меня спрашивать о моих детях. Он не будет меня спрашивать о моих соседях или о тех людях, с которыми я хожу в церковь. Бог спросит меня только обо мне. Так что нам нужно быть осторожными, чтобы в попытках изменить окружающих мы не забывали смотреть на самих себя. Мы не должны отворачиваться от исполнения воли Божьей, оправдывая себя тем, что в церкви есть люди, которые поступают точно так же и чувствуют себя неплохо. На протяжении многих лет я видела что Бог хорошо за меня взялся. Много раз я замечала, что Бог требует от меня намного больше и учит меня намного жестче, чем тех христиан, которых я знала. Я помню время, когда я жаловалась на это. Почему ты постоянно указываешь мне на это? Почему именно меня мучает совесть? Я знаю нескольких людей, которые поступают точно так же, они делают то же самое и ничего. Тогда Бог спросил меня. Ты просила у меня многого, ты хочешь это получить или нет? Я просила Бога позволить мне служить людям по всему лицу земли. Многие люди чего-то хотят, но при этом не хотят ничем пожертвовать, чтобы получить это. Спасение дается даром, но скажу вам, если вы хотите иметь помазание в своей жизни, которое есть присутствие и сила Божья, то вам придется чем-то жертвовать. Библия говорит, что нам нужно идти по узкому пути и держаться подальше от широкой дороги, которая ведет к погибели. Как только вы начинаете следовать по этому прекрасному пути, намеченному Богом, Он начинает работать с вами лично. Бог знает о вас все. Он знает, как вы стали именно такими, знает, что повлияло на ваше нынешнее состояние. Бог не станет с вами работать точно так же, как Он работает с другими людьми. Он не станет всех людей исправлять в одно и то же время. Бог использует множество различных способов воздействия. Вы можете молиться о чем-то намного дольше, чем кто-нибудь из ваших знакомых, и тот человек может получить ответ быстрее вас, что вас может смутить. Может, вы одиноки, и вот уже 15 лет просите Бога, чтобы Он дал вам мужа, но до сих пор вы остаетесь одна, а ваша подруга на работе, которая была спасена всего лишь год назад, помолилась о муже, и вот уже вышла замуж за прекрасного парня из церкви, и вы недоумеваете. «Ничего не понимаю!» Тут нужно доверять Богу. Неважно, чего мы хотим, Бог знает, что нам нужно больше всего. А если Он не дает нам того, чего мы хотим, то не потому, что Он это от нас прячет, а потому, что Он приготовил для нас нечто лучшее. Первое послание Петра, вторая глава, второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите и выжелайте чистое духовное молоко, которое есть Слово Божье». Другими словами, вы не возрастете, если не полюбите Слово Божье. Полюбите Слово. Не имеете привычки говорить людям, что молитва покаяния разрешает все проблемы. Это только начало, это старт. Вы можете стать несчастным христианином, если не будете расти. Бога в этом мире чтят намного меньше, чем того бы хотелось, именно потому, что существует так много младенцев-христиан, капризных христиан, которые не хотят расти. Они расстраиваются, когда не получают своего. Они ранимы, они легко обижаются, они не хотят никого прощать, они грубые, они суетливы, надоедливые и так далее. Нам нужно расти. Если вы не хотите делать это для себя, то сделайте это, пожалуйста, для Бога. Чтобы этому миру было на что смотреть. Чтобы люди в миру могли увидеть в вас то, что хочется им, и чтобы они могли сказать, «Я тоже хочу так жить». Чтобы они не говорили, «А для чего я должен ходить в церковь? Ты ходишь в церковь каждую неделю, а поступаешь хуже, чем я». Я думаю, это не то, что нам нужно. Почему так много людей совсем не растут духовно? Это потому, что, во-первых, они не учатся истине. Есть большая разница между чтением Библии и ее изучением. Я долго принуждала себя читать каждый вечер по одной главе Библии, но я не воспринимала прочитанное. Это было моим долгом. Я не изучала ее. Я не менялась есть люди, которым нравится слушать человека, изучающего Библию. И они говорят при этом, «Я бы хотел знать то, что ты знаешь. Я бы хотела служить Богу так же, как ты. Я бы хотела, я бы хотел. Но на одном желании далеко не уедешь. Я не получила это служение только благодаря одному желанию. Я провела много времени в подготовке». Вам тоже нужно учиться. Я провела тысячи и тысячи часов, изучая слово. Но, Джойс, я не понимаю Библию, когда пытаюсь ее изучать. Тогда проявите больше настойчивости. Скажите, «Боже, я буду корпеть над этим, пока не пойму». Я выскажу свою точку зрения, а вы можете к этому относиться как хотите. Есть люди, которые прочитывают Библию за год по разным планам, и это замечательно. В моей жизни это не сработало. Но хорошо, если это работает вашей. Я всегда изучала те места, с чем у меня были особые проблемы. Для меня это работало. Например, если вчера я допустил гневную выходку, то не думаю, что сегодня мне нужно читать про процветание. Я думаю, что будет лучше, если я больше поразмышляю о гневе, терпении и духовных плодах. Я предпочитаю читать о том, в чем нуждаюсь. Если я голодна и мне нужна питательная пища, я не ем фруктовое мороженое. Аминь. Аминь. Так и вам нужно изучать то, с чем у вас проблемы. Мне нужно было научиться любить людей, потому что 15 лет назад Бог показал мне, что любовь важнее всего в жизни. Я была очень эгоистична и эгоцентрична, и со мной было очень трудно общаться. Я изучаю все о Божьей любви уже на протяжении 15 лет и уже достигла некоторого прогресса. Но знаете что? Я постоянно изучаю эту тему, потому что считаю, что ее нужно изучать и изучать снова и снова. Бог работал с моим языком, чтобы я могла подняться на новый уровень и меньше согрешать в слове. Он показал мне, что от этого во многом зависит. Будет ли приходить на мои молитвы более быстрый ответ? Будет ли возрастать помазание на конференциях, будут ли исцеляться люди и многое другое? Знаете, я не могу один раз об этом прочитать и считать, что данная проблема решена. У меня есть годичный план изучения Слова Божьего относительно произносимых слов, и я изучаю, изучаю и изучаю, изучаю эту тему, пока не буду знать все в деталях. Я думаю, что сейчас есть одна проблема переизбыток Слова Божьего. Каждые 10 минут мы можем получать совершенно новую информацию Вы можете прослушать по телевизору 5 проповедников в день Вы можете слушать проповеди в своей машине по радио Вы можете смотреть во время обеда проповедь, записанную на ваш смартфон вы можете вечером прийти домой и включить проповедь на диске. Вы можете посещать по три церковных служения в неделю. Это все прекрасно. Но вы, вероятно, услышите 20 разных проповедей. Так что у вас в голове будет что-то вроде винегрета. Конечно, это хорошо слушать проповеди. Они помогут вам лучше осмысливать жизнь. Через них Святой Дух может обновлять ваш разум. Но будет лучше, если вы ухватитесь за что-то одно, за то, что вам более всего нужно, и скажете, мне нравится слушать все, но я буду изучать вот это. Я буду размышлять об этом, пока не пойму. Вы слышите меня? Я изучаю Библию не только для того, чтобы проповедовать, я делаю это для себя. Мне тоже над собой нужно много работать. Я недавно поняла, что современные христиане, особенно те, которые хорошо знают слово, гордятся своими знаниями и любят подчеркивать Писания в своей Библии розовыми и желтыми маркерами. Мы так гордимся этим, что превращаем, простите, свою Библию в книгу раскрасок, но часто это не имеет никакого значения. Я знаю некоторых людей, у которых некоторые места в Писании подчеркнуты голубым цветом, а некоторые — розовым. Знаете, раньше это меня впечатляло. Я думала, о, они так много знают. Но потом я видела, как они поступают. Потом я подумала, вы ничего не знаете, вы просто умеете раскрашивать Библию. Ведь по плодам мы узнаем их. Мы должны смотреть на плоды, поступки. Но мы не должны наблюдать за чьим-то поведением, мы должны изменять свои привычки. Аминь. Я верю, что именно это является показателем нашей духовной зрелости. Может, вы решитесь задать себе вопрос, «А на каком уровне духовности нахожусь я?» Потому что многие из нас думают, что они намного духовнее, чем есть на самом деле я хочу подкрепить его местами Писания, поэтому мы обратимся к некоторым местам Библии, которые вы, вероятно, уже слышали. Например, в послании Иакова 1.26 сказано, «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот находится в обольщении». Так что, если бы я послушала себя, то очень хорошо поняла, на каком духовном уровне я нахожусь. Духовно зрелые люди не жалуются, не ворчат, не осуждают, не критикуют и не ищут виновных. Духовные люди, духовно зрелые люди не высказывают всем и всегда свое мнение. Я разве не к вам обращаюсь? Вы выглядите такими невинными? Даже не знаю, вы выглядите так, будто вам ничего это не нужно. Я могу назвать и некоторые другие моменты. Например, на наш духовный уровень указывает уровень нашей скромности. Эндрю Мюррей говорит, что скромность – это важнейший добродетель. Добродетель, которой нужно стремиться превыше всего. Господь Иисус Христос был кроток. Он смирил себя под крепкую руку Божью. Он стал человеком, это все равно, что нам стать муравьями. Он спустился с небес, оставил славное небесное жилище, чтобы стать подобным нам принять наше осуждение и взять на себя вину за наши грехи, которых Он не совершал. Ему было очень тяжело, но потом, благодаря тому, что Он смирил Себя, Библия говорит, что Ему было дано имя превыше всех имен. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено, потому что Он смирил Себя. Потом пришла награда, пришла слава. Библия говорит, что за смирением следует слава, а падению предшествует гордость. Удивительно, что Бог может произвести через мужчину или женщину, которые решили превозносить и почитать Бога, совершенно забыв о себе. Вот почему сказано, что нехорошо ставить новообращенного на но руководящую должность, потому что в нем еще не выработалось необходимого смирения. Если вы такому человеку многое доверите, то это вскружит ему голову и только навредит ему. В жизни этого человека должны быть плоды. Так что я думаю, уровень нашего смирения — это большой показатель нашего духовного роста. Но также и думаю, что смирение — самое трудное в мире спасибо я буду проповедовать для вас могу сказать что здесь по всей видимости находится много людей которые не имеют представления о чем я говорю смирение а что это хорошо пристегните свои ремни Скажу, что вы не сможете его захотеть. В первом послании Петра 5.6 сказано: смирите себя под крепкую руку Божью, и в нужное время Он вас вознесет. Очень интересно, что Бог предлагает нам смириться. Я очень рекомендую вам принять Его предложение, потому что если вы не сделаете это сами, Он поможет вам в этом. И это будет очень больно. Если вы будете сотрудничать с Богом добровольно, то, возможно, Он будет работать с вами один на один. Но если вы не согласитесь, Бог будет делать это публично. Некоторые из вас знают, о чем я говорю, но, возможно, вы недостаточно хорошо знаете Бога, чтобы понять это. Слово «гордость» означает высокомерие. Гордые люди много мнят о себе, и их мысли и слова надменны. Они знают больше, чем все остальные. Они лучше других умеют что-то делать. Их мнение более ценно, чем мнение остальных. Высокомерный и гордый человек смотрит на всех остальных свысока. Его распирает от гордости. Апостол Павел сказал, что знание надмевает. Они постоянно спорят о том, в чем, по их мнению, они разбираются. В первом послании к Коринфянам написано, что споры были о том, можно ли есть мясо, посвященное идолам. Некоторые говорили, что можно, а некоторые нельзя. А Павел сказал, знание надмывает, а любовь назидает. Сегодня среди христиан много надменных, чванливых и религиозных людей. Законники, они думают, что знают все обо всем и о том, что всем остальным нужно делать. Вы должны молиться так же, как они, и должны знать то, что знают они, и поступать так же, как и они. Да, я тоже раньше была такой. Да, я была таким фарисеем. Господь помиловал, и это осталось в прошлом. Я думала, что должна была делать то, что нужно. И была уверена, что меня ждет награда за мои тяжкие труды. Я знала людей, которые были менее духовны, чем я. И меня выводило из себя, когда они получали больше благословений, чем я. Так как, по моему мнению, они этого не заслуживали. Ну же. Я думаю, вы слышали много моих забавных историй. Как-то я хотела, чтобы Бог мне подарил шубу. Для чего она мне была нужна, не знаю. Порой мы поступаем так глупо, но тогда мне казалось, что это было моим самым большим желанием. У меня не было ни грамма плодов духа, а я молилась о шубе. Я молилась Богу о шубе и считала себя весьма духовной. Я вела группу по изучению Библии, молилась, постилась и делала все, что считала признаком посвящения Богу. У меня была соседка, которую я считала не такой духовной. Я думаю, что она давала десятину, только способия в 2 доллара в неделю. То есть она давала 20 центов, она была замужем за неверующим и считала, что ничего большего сделать не может. Она любила прогулки, хорошо к себе относилась, ходила по распродажам и казалась, была довольна жизнью. Я же была очень серьезной христианкой. Я стремилась не помогать людям, а соблюдать все правила и установления. Но же, вы знаете, о чем я сейчас говорю. Все слишком серьезные христиане выглядят так, как будто крестились в лимонном соке. Брат... Однажды моя соседка позвонила мне в дверь и показала большую коробку. Она сказала, «Ты не представляешь, что мне Бог подарил!» Я сказала, «Входи!» Я вообще не хотела ее впускать, но все же сказала, «Входи!» Она открыла коробку, а там лежала шуба, о которой я так долго молилась. Я подумала, я не преувеличиваю, я подумала, что ангел ошибся адресом и принес шубы не туда. Я подумала, она не заслуживает того, чтобы Бог дал ей шубу. Но ей я сказала, «О, слава Господу! Я так за Тебя рада!» А внутри у меня все кипело от злости. Я была просто вне себя. Меня съедала зависть. Потом я сказала Богу, «Боже, убери ее отсюда, пока я не разрыдалась». Но она надела ее и закружилась. А я мысленно взвыла. «Боже, я сейчас умру!» Потому что я думала, что я духовная, а она нет. Вот как думают высокомерные люди. Я не знала, заслуживала ли она эту шубу, и вообще, была ли она ей нужна, хотела она ее получить, но сейчас я знаю, почему Бог ей сделал такой подарок. Все для того, чтобы я увидела тот яд, который был в моей душе. Ножа. Порой, получая то, что вы так хотите, вы не замечаете состояние вашей души. Но когда Бог дает кому-то то, что вы так хотите, и вы видите свою реакцию на это, то это показывает, что на самом деле в вашем сердце. Вы жалуетесь и говорите, «Да, она не заслуживает этого, я уверена, что это несправедливо, Боже, я не понимаю, почему мои молитвы остаются без ответа». А потом вы три дня в депрессии, и вам нужно, чтобы все ваши знакомые христиане пришли и вернули вас к жизни. Ну же. Вы никогда не получите желаемого, пока не научитесь радоваться, когда другие получают это. Главное – ваши отношения. Пасторам тоже приходится тяжко, когда они усиленно трудятся, а чье-то новое служение растет, как на дрожжах. Но вам нужно перешагнуть через все это и напомнить себе, что у Бога есть для вас свой план. Мне не нужно то, что Бог не считает нужным мне давать. Если Он мне чего-то не дает, значит, я еще к чему-то не готова. Самое неприятное – это получить то, к чему вы еще не готовы. Вы меня слышите? Самое ужасное – это получить то, к чему вы еще не готовы. Потому что это сокрушит вас. Это помешает вашим отношениям с Богом. Так что мы должны сказать, «Боже, я хочу то, что ты мне хочешь дать». Смирение еще означает пребывать внизу, находиться под чьей-то властью, признавать власть Бога. Имейте в себе скромное мнение. Не отзываться о себе недостойно, но и не думать о себе слишком высоко. Я еще добавлю, что скромность не величает себя. Она сосредоточена не на себе. Дело не в том, как о себе думать, хорошо или плохо. Скромный человек вообще мало думает о себе. А если мы только собой и озабочены, какой бы сферу жизни ни взять, то этот факт говорит сам за себя. Многие люди, у кого с этим проблемы, совсем не думают, что они горды, так как именно гордость мешает им увидеть это. Поэтому я призываю вас, будьте честны с собой. У меня есть проповеди о гордости и смирении, но я их не выкладываю на продажу. Я не продаю их, потому что люди, которым они нужны, слишком горды, чтобы их купить. Я наконец поняла, что если вы хотите продать записи серьезного содержания, то вам нужно их прятать под привлекательными названиями, например, «Как получить от Бога за 30 дней все, что вы хотите». Мы продолжаем говорить о симптомах гордости. Во-первых, гордые люди держатся независимо, не просят о помощи. Такие люди не могут кому-то что-то поручить. Они все делают сами, потому что думают, что они единственные, кто может все сделать правильно. Из-за этого они постоянно испытывают стресс. Они ропщут и жалуются, потому что им никто не помогает, но они сами не позволяют никому себе помогать. Жена ворчит, потому что муж ей никогда не помогает, а когда он пытается ей помочь, ей не нравится, как он это делает. После десяти неудачных попыток у мужа, естественно, отпадает всякое желание помогать жене, так что она продолжает и дальше жаловаться, что делает все сама. За последние четыре года мне пришлось многому научиться, чтобы не умереть от обид, или, что еще хуже, чтобы не просить себе смерти. Чтобы выжить в таком ритме жизни, мне пришлось учиться делегировать другим людям какие-то дела. Это усугублялось тем, что я полагала, другие не смогут сделать все так, как должно. Мне пришлось изменить свое мышление, ведь мой способ что-то делать не единственно правильный в мире. Вполне возможно, что у кого-то возникнет более блестящая идея, чем у меня. Вы меня слышите? Но горделивые люди не могут этого сделать. В мире достаточно много людей и руководителей всех уровней, и даже пасторов, которые живут в постоянном стрессе. Много людей, которые ничего не делают, а только говорят, как они заняты, и что у них нет лишнего времени. Они просто не знают, как им выжить при таком плотном расписании. «Бог как-то ко мне обратился. Перестань говорить о том, какое у тебя плотное расписание. Ты его составляешь, и если оно тебе не нравится, измени его. Но если я не буду во всем участвовать, все остановится». «Я должна быть здесь, и я должна наблюдать за тем и высказывать свое мнение об этом». Знаете, что я поняла? Я не должна. Когда вы отпустите что-то, то Бог удивительным образом увеличит ваше помазание. Но если вы никому не захотите ничего доверить, помните, когда вы начинаете доверять людям, по их способностям, то и дары возрастают. То же происходит и у вас дома. Когда вы слишком заняты, то вы перекладываете часть своих обязанностей на своих детей. Например, вы говорите своему ребенку, с этого дня ты сам будешь заправлять свою кровать. Возможно, поначалу он будет это делать не так аккуратно. Но вам тоже пришлось всему учиться. Вам нужно сотрудничать с людьми. Вы должны давать людям возможность совершать ошибки и учиться на них. Не критикуйте людей сверх меры. Поначалу не стоит им указывать на каждую их ошибку и оплошность, которые они допускают. Если вы будете делать это, то вы можете сломить их. Вы должны найти в них что-то хорошее, за что их можно похвалить. Люди станут теми, кем вы верите, они могут стать. Есть очень много талантливых людей, но они ждут, чтобы кто-то поверил в них и хоть немного помог им. Аминь. Позвольте вам привести несколько замечательных примеров. Откроем книгу «Деяний». Шестую главу. В эти дни, когда численность учеников значительно умножилась, произошел у еленистов и иудеев, воспринявших греческую культуру, ропот на истинных евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Видите, с ростом всегда возникают всевозможные проблемы. Итак, церковь росла, но некоторые люди, несмотря на это, не получали должного внимания и помощи. Тогда 12 апостолов, сошедшись вместе, сказали... «Нехорошо, да и неправильно будет, если мы оставим проповедь Слова Божьего ради того, чтобы заботиться и думать о столах, раздавая надлежащую пищу людям». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек добрых, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поручим это дело им. Представьте, что стало бы с церковью, если бы они сказали, «Так, Вдовы стали спорить. Так что нам лучше остаться здесь и проконтролировать, чтобы пищу раздавали как нужно, и все остались довольны. Они сказали, нет, нехорошо будет, если мы станем заниматься этим делом. Тогда нам некогда будет пребывать в молитве, изучении слова. Мы лучше найдем тех, кто может позаботиться о столах. Когда ваше служение начинает расти, вам нужно быть очень осторожными, чтобы не подумать, что только вы можете разрешить все возникающие проблемы. Может, вам нужно будет кого-то попросить присмотреть за ребенком, чтобы иметь возможность сэкономить силы и уделить время тому, что важно сделать именно вам. Мы видим ту же ситуацию с Моисеем, 18 главе Исхода. Он очень устал сидеть днем и ночью и судить народ. Его тесть увидел все происходящее и сказал, «Почему ты сидишь один и делаешь все это самостоятельно?» И вот ответ Моисея, «Люди приходят ко мне». Мне это нравится. Как часто мы себя изводим только потому, что кто-то обращается к нам и хочет, чтобы мы что-то для него сделали. Вы не представляете, как много людей от вас постоянно чего-то хотят. Да-да, кто-то в зале это понимает. Вау! К вашему сведению, я не только проповедую, учу Слову Божьему и выступаю по телевидению в стольких странах мира. У меня есть еще и муж, четверо взрослых детей, и девять внуков. У меня есть мама и тетя, которым уже за 80, и о которых я должна заботиться, и так далее. Всем им что-то от меня нужно. Разумеется, я не хочу, чтобы из-за меня кто-то страдал или огорчался, но в конце концов, я решила, я не могу позволить вашим срочным нуждам контролировать мою жизнь. Постарайтесь обращаться ко мне со своими нуждами только тогда, когда я бодрствую, а не тогда, когда я пытаюсь заснуть. Постарайтесь говорить о своих нуждах тогда, когда я не собираюсь никуда идти. Нужен. Я пытаюсь вам помочь. Ну, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет. И точка. Нет? Что вы под этим подразумеваете? Нет. По-моему, это ясный ответ. Итак, тесть Моисея сказал, «То, что ты делаешь, нехорошо. То, что ты делаешь, нехорошо». Я хочу обратить ваше внимание на эту фразу. Конечно, нужно следовать водительству Духа Святого, но все же внимание некоторых я хочу привлечь к этой фразе. «То, что ты делаешь, нехорошо». Это нехорошо. И вот, из народа выбрали 70 мужей, людей твердых, помазанных. Моисей возложил на них руки, передав им свое помазание. И тогда тесть сказал ему, «С этой поры позволь им самим решать все маловажные дела». После того, как все это было совершено, тесть Моисей сказал, «Так как ты сделал это, то... И ты будешь счастлив, и все те, кто вокруг тебя, будут счастливы. Потому что сам Бог посылает людей нам на помощь. Но когда мы не принимаем их помощь, не только мы чувствуем себя несчастными, они тоже огорчаются, потому что у них есть чем поделиться. А так как никто не хочет принимать их помощь, они чувствуют себя бесполезными. Это первое. Второй симптом гордости — слишком высокое мнение человека о себе. Если какой человек горд, то он неправильно о себе думает. Откроем Послание Римлянам 12.3. «По Божьей благодати, данной мне, всякого из вас призываю. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Не будьте о себе слишком завышенного мнения. Но оценивайте свои способности здраво, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Потом он переходит к описанию тела, к тому, как физическое наше тело соединено вместе, насколько нужны все его части и как они работают вместе, несмотря на то, что все они совершенно разные. Когда человек слишком высокого о себе мнения, если он горд и высокомерен, то он забывает, что все дары, которые у него есть, даны ему от Бога. Он приписывает их себе, как будто это его заслуга, как будто он сам заработал их. Эти дары своими силами. Когда этот человек преуспевает в чем-то, он начинает смотреть высока и осуждать тех, кто не умеет делать того, что умеет он. А все дело в том, что Бог нам даровал совершенно разные дары. Вот почему, когда люди женятся, они часто выбирают человека, совершенно противоположного им а потом начинаются сражения. «Не могу поверить, что ты так поступаешь! Как ты можешь так поступать? Почему ты это сделал? Почему ты не поступил иначе? Почему ты не сделал этого?» Часто те, кто любит поговорить, выходят замуж за молчанов. А те, кто принимают быстрые решения, женятся на тех, кому нужен целый год, чтобы согласиться на что-то. Дэйв мне раньше всегда говорил, «Ты постоянно бежишь впереди Бога», а я ему отвечала, «А ты постоянно от Него отстаешь километров на двадцать». Ему нужно было обо всем поразмыслить. А я и не хотела ни о чем долго думать. У меня уже был готов ответ еще до того, как я полностью выслушаю вопрос. Я всегда была на старте. Да, поняла, конечно. А Дейв отвечал, посмотрим. И вот такая дикая женщина пытается научиться подчиняться авторитету, как того требует Библия. И я хотела быть смиренной женой, хотя не позволяла своему мужу и шагу ступить. Почему ему дано право быть главой семьи, а я создана верить тому, что он действительно слышит Бога, и отвечать ему «Да, дорогой». И, наконец, пришло время, когда я могла сказать «Да, дорогой», но за его спиной я не могла сдержать чувств. Слава Богу, я изменилась. Аллилуйя! Сейчас я что-то делаю, а потом говорю ему, что я сделала. Нет, я слушаюсь мужа. Сейчас я замечаю, что стало немного притормаживать, а он стал все делать чуть быстрее. Вы знаете, что происходит? Бог изменяет каждого человека в свое время, и все получается, но вы должны работать над собой. Прекратите попытки изменить других людей, потому что вы не сможете этого сделать. Все, что вы сделаете, это расстроите их и еще больше утвердите в намерении остаться такими, какие они есть. Что огорчит также и вас. Вам нужно научиться видеть красоту разнообразия людей. Такими задумал нас Бог. Знаете почему? Нет совершенных людей. Что бы вы ни думали, вы нуждаетесь в других людях. Так будет всегда. Я могу думать сразу обо всем. Я могу делать 4-5 дел одновременно. И мне порой очень тяжело терпеть людей, которые не способны поступать так же. Особенно, если они работают на меня. Потому что я им даю одно задание, но пока они им занимаются, я поручаю им что-то еще. А пока они этим занимаются, я говорю им еще что-то. Так что вы понимаете, чтобы работать со мной, вам нужна хорошая память. И если я беру кого-то на работу, то я говорю ему сделать это, потом говорю ему сделать еще что-нибудь, а пока он это делает, я... Но знаете что? Из любой трудности можно извлечь пользу. Окружающие нас люди, которые так не похожи на нас, помогают нам увидеть весь наш душевный мусор. Ведь я не так глупая, я читаю Библию, понимаю, что не должна быть такой, не должна так себя вести или испытывать такие эмоции. Могу вас обрадовать, что я уже почти перестала так поступать, я пытаюсь вести себя правильно, несмотря на бьющий фонтаном эмоций. И что действительно замечательно, видеть, что ваши чувства уже не бушуют, это значит, вы умерли для этого. И вам можно учиться чему-то другому. Поверьте мне, вам будет еще над чем работать. Помимо нежелания изучать Слово Божье, наш духовный рост тормозит еще непонимание того, как распинать свою плоть. Немногие понимают, что подразумевал Павел под словами «я умираю ежедневно». Или, как сказано в третьей главе Колосянам, «умертвите свою плоть». Многие этого не понимают. Или когда Павел говорит «уже не я живу, но живет во мне Христос, а что я живу, то живу верой в Сына Божьего». Вы знаете, что Павел был спасен за 20 лет до того, как сказал, «Уже не я живу». Чтобы понять это, нужно время. Вам нужно работать над этим вместе с Богом. Побеждать и быть духовно зрелым христианином — это намного больше, чем просто занимать скамейку воскресным утром. И надеяться, что кто-то разжиет вам свое откровение и положит вам его в рот с ложечки. А когда вы вернетесь домой, то уже не сможете вспомнить услышанного. Вам нужно записывать. Если вы не хотите конспектировать, купите аудиозаписи той проповеди, которая вам действительно нужна. Найдите то, что поможет вам бороться с вашими слабостями, поможет исправить то, что Богу не нравится в вашей жизни, и работайте над этим до победного конца. Проявите решительность и скажите, «Я отказываюсь так себя вести, я отказываюсь быть грубым человеком, гордым, высокомерным, и не буду думать о себе больше, чем нужно». Но вы не распознаете, что горды. Если не знаете симптомов, если вы высокомерны и смотрите на других свысока, то могли заметить, что всегда готовы осудить других. Расторопные люди часто превозносятся над медлительными. Я помню время, когда мне часто встречались медлительные продавцы. Я думала, «Господи, мне кажется, что черепахи двигаются быстрее». Мне часто попадались новички на кассах. При мне часто меняли ленту в кассе. Передо мной в очереди часто стояли люди, у которых на товаре не было ценника. Бог начал со мной работать, призывая меня быть терпимее. Я стала чаще иметь дело с медлительными продавцами, кассирами, у которых закачивалась лента в аппарате, и покупателями, у которых на товарах не было ценника. Говорю вам, я как-то зашла в магазин, при этом достаточно спешила, и тут как нарочно не было продавца. Я не могла найти даже самого медлительного продавца. Бог поднимал меня на новый уровень, давая возможность подрасти и измениться. Я думала, «Я хочу это купить! Кому можно отдать деньги?» Кто из вас думал, что справился с каким-то недостатком, как Бог поднимал планку чуть выше, новый уровень? Бог словно ведет нас еще выше или глубже. Как только вам показалось, что наконец-то вы научились держать язык за зубами, Бог ведет вас дальше на новый уровень. И даже не думайте, что вы уже достаточно смирены. Это запретная тема. Потому что если вы думаете, что вы смиренны, это значит, что вы горды. Вы гордитесь своим смирением, что действительно ужасно. Вы постоянно должны благодарить Бога за все ваши сильные стороны. За все, что у вас хорошо получается, благодарите Бога. Никогда не ожидайте, что все остальные люди будут преуспевать в том, что получается у вас. Мы это хорошо замечаем, когда речь заходит о способности петь или о чем-то подобном. «Ну, ты знаешь, у тебя прекрасный голос, но это не моя вина, у меня нет такого голоса. Так что мы легко можем это преодолеть». У Мартина, ведущего певца прославления, заболело горло, и об этом сразу же известили меня. Дэйв сказал, «Тебе предлагают вести прославление». Я ответила, «Ха! Все повыскакивают из этого здания раньше, чем я начну петь». Я не умею петь. Когда я пою, то у меня выключают микрофон. Никто не знает, в какой тональности я пою. Но она не совпадает с той, в которой поют все остальные. И я это знаю. Но знаете, я не мучаюсь по этому поводу. Я не обижаюсь на Мартина из-за того, что он умеет петь, и не стараюсь ему подражать. Я больше этого не делаю. Раньше я пробовала. Не с Мартином. Я пыталась учиться играть на гитаре, потому что моя соседка, которой, как вы помните, подарили шубу, она умела играть на гитаре. Я пыталась играть на гитаре, но это плохо мне давалось, еще со школьной скамьи. Хоть мне удалось получить неплохой аттестат в образовании, но музыку со всеми ее дурами и седо я так и не осилила. Я вообще не расположена к этому. Мой сын играет на гитаре и даже сочиняет песни. Он как-то сказал, я сочинил сам эту музыку. Я спросила, ты сам это написал? Я купила своему внуку то, что я называла гитарой. Мне казалось, сын смеялся весьма громко. Эта вещь находилась в изящной милой коробочке книжки, которая открывалась. На одной стороне лежало то, что я называла гитарой. Вы нажимаете эти маленькие штучки, она издает звуки. Я сказала, посмотрите, какая замечательная гитара. Сын ответил, мама, это музыкальная шкатулка, это не гитара. Знаете, я совершенно не понимаю в этом деле. Но я пыталась научиться играть на гитаре, потому что моя соседка играла на гитаре, а я нет. Я не преуспела в этом деле. Мои пальцы слишком короткие, чтобы обхватить гриф гитары. Я часто пыталась заниматься тем, что делали другие. Потому что я не хотела от них отставать. У нее не было специальности, но был огород. Я тоже пыталась заниматься огородом, но я его возненавидела. Да, это так. Я пыталась шить до да его одежду, но ему она не понравилась. Я шила ему шорты, но карманы в них были длиннее штанин. Они никуда не годились. Но мне было не по себе, когда кто-то мог делать то, что я делать не умела. Сколько людей тратят впустую свою жизнь, пытаясь делать то, что делают все остальные? Им трудно сосредоточиться на своих дарах. Может быть, ваше дарование не так заметно. Гордые любят громкие звания. Когда мы нанимаем кого-то на работу, и в первую же неделю работы он хочет получить громкое звание, мне хочется выгнать такого человека. Я работала при церкви 25 лет назад. Это была новая церковь, тем не менее, она очень быстро росла. Я помню день, когда пастор стал раздавать своей команде звания. Один стал директором служения помощи, другой — лидером прославления, а кто-то был помощником пастора. А мне дали звание координатора женского служения. Но быть координатором не значило, что вы имеете право проповедовать или учить. Это только громко звучало, и казалось, что у меня большие полномочия, но мне это не понравилось. Я думала, что я была женщиной Божьей, человеком веры, но есть в этом здании кто-нибудь? Я не хотела быть координатором. Я хотела быть кем-то посолидней. Сейчас меня это уже не заботит. Когда я куда-нибудь приезжаю, меня сразу же спрашивают, как к вам обращаться, пастор, пресвитер, доктор, магистр. Я отвечаю, называйте меня просто Джойс. Потому что сейчас все это уже не важно. Я знаю, кто я во Христе, а остальное не важно. Но я не говорю, что звание это плохо. И я вам скажу, не поймите меня неправильно. Если вы епископ, то это прекрасно. Если вы доктор, это замечательно. Я не хочу потом проблем. Помоги мне, Иисус. Я говорю только о себе. Я проповедую людям, и мне не нужны никакие звания. Я просто Джойс. Я самая обычная Джойс. Я не хочу быть доктором Джойс или епископом Джойс Майер. Я та Джойс, у которой была уйма проблем, но которая милостью Божьей Сейчас изменилось. Аминь. И я могу говорить. Да. Я не могу петь, но умею говорить. Если вы начнете делать то, что у вас хорошо получается, вы удивитесь, насколько вы станете счастливее. Смиритесь под крепкую руку Божью, и в нужное время Он вас вознесет. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Библия говорит, что если мы будем высокомерными, то мы никогда не сможем сносить немощи и слабости других людей. Обратите внимание на то, как вы реагируете на слабости других. Может, они не в силах что-то делать? Может, вы сможете помочь им в чем-то, но вы не сможете помочь им подняться выше, принижая их при этом. Может быть, вы не должны заставлять их что-то делать? Знаете, из опыта работы с разными людьми я поняла, что не стоит пытаться изо всех сил заставлять какого-то человека делать то, что он делать не может. Лучше найти сферу, где он может добиться успехов и позволить ему двигаться в этом направлении. А на его место лучше взять другого человека. Аминь. Воздайте хвалу Богу. Итак, чтобы быть духовно зрелыми людьми, нам нужно питать себя духовной пищей, Словом Божьим. Старайтесь не упускать возможности подпитывать себя духовно, ибо это помогает быть духовно сильными. Дорогие телезрители, мы будем очень признательны, если вы сообщите нам, по какому каналу нас смотрите. Отправьте смс на номер плюс 7 925 815 41 11 или плюс 380 67 547 27 35. Я не знаю, что с этим поделать. Мне страшно, но как это изменить? Возможны ли перемены? Хм. Я боюсь потерять друзей. Я приняла решение не бояться. Смелость – это то, что нужно. Я боюсь, я глупый, я не смогу, я не сделаю. Не говорите так никогда, примите решение. Смело шагайте только вперед. Я смогу, у меня все получится. Если вы чего-то боитесь и страх отравляет вам жизнь, то эта книга для вас. Напишите нам по адресу, который указан на экране. И мы вышлем вам мини-книгу Джойс Майер «Помогите, я боюсь» в подарок от нашей передачи. Пусть Бог благословит вас. Служение «Рука надежды» помогает людям по всему миру. Благодаря служению Джойс Майер и вам, нашим партнерам, многие люди услышали о любви Христа и ощутили ее. Знаете, пожертвования, которые нам присылают, направляются на то, чтобы улучшить жизнь людей. Присоединяйтесь к нам, посетите наш сайт или позвоните по телефону, указанному на экране. Не откладывайте, вы можете изменить чью-то жизнь. Пожертвования, которые вы прислете сегодня, будут направлены на миссионерскую работу служения рука Надежды. Пожертвовав даже небольшую сумму, вы внесете неоценимый вклад в жизнь людей. Это замечательная возможность позаботиться о ком-то еще, кроме себя. Ваш дар поможет многим людям. Свяжитесь с нами, позвоните нам или посетите наш сайт joysmayer.ru. Не откладывайте. Сделайте это сегодня. Как партнер служения Джойс Майер, вы вместе с нами строите колодцы в отдаленных деревнях Азии. Помогаете получить медицинскую помощь африканским детям больным СПИДом. И может быть это вы помогаете выжить той одинокой матери, которую вы встречаете каждый день на улице. Спасибо вам! Сотрудничая со служением Джойс Майер, вы можете помогать людям по всей земле.